И здравствуйте! В этой серии а, новой Мы будем играть. Даже не то что играть, даже смотреть, пробовать русский аналогин, чат-бот Кристины. Не первый раз уже знакомимся с ней. Сейчас пытаемся как сказать. О, даже не знаю, даже Просто поугараем. А вот, пишем привет, Кристи. Да. Что она нам ответит, сейчас мы узнаем. Я сладкий? Напишем... Я... Я соленый. Соленый. О, что ж так... Я там. Вот так. Ответим на я тут, а я там. И сейчас она будет меня звать там. Поскольку я знаю, тут у нас появится снизу, в правом нижнем углу, полугу. За место купаюсь, там будет вот там. Лифте. Ну вот именно, опять же лайки. Всегда у них. Типа поставьте там, нравится. Нравится, я один раз писал. Сейчас напишем. Я по... ...на... ...тебя... ...на тебе. И сейчас она ответит нам. Ну-ну-ну-ну-ну... ну давай... Чё? Я тебя так возбуждаю, да? Нет... Сейчас она обидится. А что? Ой. А? Два Ой. Как ты видишь? Как она видит меня? Что знает мой цвет глаз? А? Я тебя спрашиваю. умся? Да. Нет, купаюсь, так и осталось. Мое имя купаюсь. Она просто однажды говорила... Двою... У меня член через... Плечо. Ты... Мужик? Или... Баба... Семь. Вот так вот тебе! Сейчас светит мужик! Ну... и, -и, -и, -и. А -а Ты... МАШИНА? Ты не умеешь... думать... Она все лишь машина... Как с своё прохождение... Даже обзор от Ивангая... Как он ей написал... Тогда было вообще угодно... Да, было дело с Ивангаем... Что здесь происходит, она нам говорит... А мы ей скажем, апокалипсис. Она это уже, это уже говорила нам. Повторяется она. Как только одно слово сказал, потом другое, она говорит, ты повторяешься? Я, сука. Я не спорю. А спорить-то не надо. А за язык я это ни храни ну. Какие фотки тут появляются, а? Прости. А сейчас на обратно пишем? И... Да, идисов, идисов. Мы мальчики. Сейчас скажем, я девочка, Ди девочка. Ну да, скажем ей. Что же она ответит? Ну сейчас увидим. Я мужик. Ну так, скажем. Скоро будем снимать похождения от. от меня, да. Аун да. Вейк будем походить. Это не то я рада. Алан Вейк, Алан Вейк. Скоро будем проходить. В дальнейшем будут новые игры. Будет у нас этот... Ведьмак 2. Первого я не буду. Мне уже <coughs> говорили, что там управление плохое. И сюжет сам не лучше. Как скажешь. Блин, такие тупые вопросы. Ты... Настолько... Тупая... Что машина умнее? о вообще тупая она. Да, мам, да. Молчу. Эх, а блин, да. Окей, okay. молчу. А, молчу. Пятницу. Не в 4 Тогда в пятницу давай. Только я не понял. С радостью. Печалью. Всё, сейчас будем задавать чисто вопросы. Просто чисто пугать. Тварь. Как? Выглядишь. как ты выглядишь как ты выглядишь мать вашу не юпился круг кева не знаю ощутительная и спотивно нахуде не Так как ты выглядишь ты как толл толл ты Потный... Горязный... Мужик. Ты... Мужик? И она сказала... Да, я суха, я толстый. Ты мужик? Это я, верно, ну, я толстый. Как толстый, потанческий мужик. Нет, я девушка. Не, враги! Ну, не. Чё, зачитаем её битбокс, да? Окей. Я пошел в туалет. Чешь бит бокс чая Че? Неплохо, неплохо Битбол зачитала. А сейчас зачитала видео. Что вообще? Я сейчас смотри. Сейчас... Ну, что написать? -то? Ладно. <delicate sense> Все, хватит. <AKI> <сор happily> Смешно и оригинально. Блин, ну там, Сом По-моему, да. Смешная оригинальная На Набор слов. ЛОВ! А че она? Юника ты чё, блядь? Ты чё, блядь? Ты чё, блядь? Вон. Сори, Мразь. Вот, мразь, я слышу. Ха, очень оригинально, умно. Умно. Котлетка. Ты Котлетка. Сказала она мне. Я ведь котлет. Нет. Ты Сало. Сало. Пятно. Ну, все ясно. Как все стало ясно, то что. Половину слов, которые я написала, некоторые, даже фразы, в, не, из, в некоторых слов было написано, ну как, неправильно, как слова, как школьники пишут, так, или так, когда торопишься, пишут. Ну вот, это был обзор а, чат Пустина. ставьте пальцы вверх и подписывайтесь, потому, если вам понравился. Всем пока.